Компания «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Ниццу и на Кипр. Они будут выполняться раз в неделю с 20 и 22 ноября соответственно. Однако въезд на территорию Кипра и Франции разрешен лишь отдельным категориям пассажиров – гражданам указанных стран, владельцев виды на жительство и некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей. И действительно, что делать бедным владельцам недвижимости, когда особняки на берегах Средиземного моря приходят в упадок без хозяев? Нужно лететь. К тому же Новый год на носу. Не в Москве же сидеть. Все есть закрыто.